А, Итак, друзья, снова всем привет! Меня зовут Серега. Сегодня записываю очередной видеоролик. Делаю обзор на проект Holiday. Очень крутой проект. Сейчас все люди, ну не все, большинство, кого я знаю, сюда просто куча идут. Расскажу все плюсы этого проекта и что на этом проекте реально можно хорошо заработать. Вот такой классный дизайн от разработчиков. Движемся дальше. Здесь все описано, что это за проект. Показаны лидеры проекта и так далее здесь можете посмотреть видеоролик кстати я вчера записывал видеоролик точнее не записывал как раз брал вот этот видеоролик а, и выложил а, его в интернет и покажу какие результаты уже на сегодняшний день а, у меня в моем личном кабинете а, получились а сейчас ну шаги автоматическая покупка шаг, то есть 100 процентов гарантия что вы Вернете свой, в свой вклад с первого партнера. И это действительно так. А, ну и давайте, наверное, уже перейдем в личный кабинет. Наверное, всем уже интересно. А, немного я там расскажу о маркетинге, но не полный. А, расскажу маркетинг. А, на примере 100 рублей вот здесь есть на главной страничке маркетинг. А, или на моем канале. А, вчера я как раз выкладывал вот это вот видео, как работает маркетинг. Вход сюда всего 100 рублей. И как здесь... Правда написано, риск оправдывает себя. То есть, а, войдем в личный кабинет. Так, все красиво сделано. Вот такая вот платформа. У вас будет немножко по-другому. А, у вас будет здесь приобрести то есть, уровень. Вы сначала в финансы заходите, пополняете счет. А, этот проект работает только с системой Payer. Так что, заведите себе Payer кошелек. Он называется за 5 минут. А, пополнить PR-кошелек можно любым удобным для вас способом. Ну и а, пополняйте на 100 рублей. Затем заходите в раздел тарифы или на главную, покупайте себе а, место в этом проекте за 100 рублей. Ну и давайте движемся дальше. Давайте перейдем партнеры сначала. Мои партнеры со вчерашнего дня как раз. А, ну и вот что мы видим. То есть, смотрите, зарегистрировано все, 14 человек, и трое из них оплатили. Что это говорит? Это говорит о, действительно, что людям нравится этот проект, потому что здесь ну, прикольный маркетинг. Во-первых, на матричном маркетинге обычно вы на кого-то работаете. Здесь с первого приглашенного человека вы сразу забираете свои деньги себе. Со второго-третьего вы покупаете себе второе место. То есть я сейчас покажу, что это второе место, мои платформы рубли, можно здесь, кстати, в долларах, можно в рублях, без разницы. А, ну вот, я здесь они без фотографии, мои партнеры, то есть первый человек зашел, второй человек зашел, ну и, разумеется, третий. А что происходит дальше? А, либо они сами начнут приглашать, либо а, система а, им поставит, аж что Holiday, а это и есть как сама по себе а, рекламное агентство, а, либо она поставит им партнера в порядке очереди, либо от меня придет перелив. А, что значит от меня перейдет перелив? Да? Когда я показывал раздел партнеры, а, видите, сколько у меня неоплативших. Оплат, не То есть эти люди, которые оплатят, попадают к моим партнерам. А, и для, почему для меня это важно, что попадало, а люди попадали от меня к моим партнерам? Ну, потому что, сейчас я вам еще раз объясню, когда я покупаю первый человек, который заполняется матрицей, то есть перелив идет первый партнер, например, 100 рублей, он сразу возвращает 100 рублей. Второй человек к нему приходит от меня, например, второй, третий, и от меня еще один пришел, и другого он сам пригласил. То есть он автоматически берет второй уровень, и когда он берет у меня второй уровень, с этого уровня 100 рублей у меня открывается заново платформа 100. А, и так происходит закольц... закольцовка и этот просто зарабатывать можно до бесконечности а, на платформе 100 я как сказал весь маркетинг вам не могу рассказать я пока дошел до платформы 200 чем дальше тем интереснее показано все на видео а, Как я вам, пок... я вам показывал где находится видео в принципе покажется здесь все Вывод действительно здесь моментальный инстантом то есть вы заказываете ваши 100 рублей прилетает вам ну, с комиссией, разумеется, с комиссией. А, Но ну, комиссия какая? Пэйера и вот этого проекта. Проект они хранит у себя деньги. А, то есть, независимо то есть, от участника к участнику они переходят. А, они берут, зарабатывают с комиссии. Когда деньги выводятся, там берется небольшая комиссия, рублей 5, по-моему. Что-то в этом роде, а, друзья. А, да, рублей 5 или 6 а, с, одно, с одного вывода. Разумеется, со 100 рублей там пришло мне там, 94 рубля. Да, 94 рубля. То есть 6 рублей там и уч с учетом комиссии ПР пришло мне обратно с первого приглашенного. А, в общем, ссылочка будет эта, под видео. Действительно прикольный проект. А, так что регистрируйтесь. А, спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Всем больших заработков, всем удачи, всем пока.